Но, э, такого ну, смысла как бы, в качестве то есть это когда вот ну фактически вы не то что хорошо бы иметь удобную систему вот для крупных для крупных инсталляций удобство это такая вещь без которой вы вообще этой системы нормально не воспользуетесь. то есть если у вас куча камер и они все работают не пойми как работа с архивом затруднена вы там не можете найти вашу информацию быстро и доступно и так далее то, вот для крупных систем эргономика это такая штука которая просто необходима ну, для маленьких она тоже необходима, но для маленьких обычно цена ошибки меньше. Ну что там подумаешь? Знаете случай, да? Вот э, у нас дома стоял, ну сейчас уже просил стоит, ну в доме, где я живу, Вот, там э, раньше стоял регистратор, <laughs> как-то к нам у нас был случай в доме, там ограбили квартиру, значит, и вот пришли люди из полиции и говорят, давайте на маркер. Нет, записи нет. Она есть, но они просто скажут, нет. Вот это цена вот, эргономики. Когда удобно и когда неудобно. Речь идет о все. Поэтому мы стараемся сделать продукт быстрым, легким. Вот, Троссир загружался быстро, выгружался еще быстрее. Чтобы при работе у вас не было чувства такого, знаете, как вот, кто знает, тут меня поймет, что вот, знаете, встал, вот вместо того, чтобы ходить, бегать, встал на карачки и пополз, вот, Чтобы не было такого чувства при работе системы. Что все должно работать легко, понятно и предсказуемо, и не тормозить. Вот. То есть именно поэтому вот мы выбираем свои регистраторы тоже таким образом, что вот его мощности ровно достаточно, чтобы все было прекрасно, чтобы все у вас не тормозило, чтобы все работало удобно, вменяемо и понятно. Однако про эргономику это не совсем про это. Вот. Эргономика это такая вещь, когда... Ну вот у меня один из э, моих э, роликов. Сейчас, одну секунду, я все-таки попробую законнектить вот, Wi-Fi. Очень дол долгий пароль. Секунду прошу. Просто я бы хотел сразу ролики вам поставить, чтобы вы видели, о чем я говорил. одна из функций которая у нас есть она позволяет одновременно просматривать несколько участков видеоархива. Сейчас. посмотрим за как тут интернет работает. вот у вас здесь есть видеоролик в котором э -э ну то есть э, архив играется сейчас, то, что было через 5 минут, еще через 5 минут, это все играется одновременно. То есть таким образом вы на одной и той же картинке видите э, людей, которые немножко так это выглядит, как э, спецэффект да, То есть вот люди через друг друга будут сейчас проходить, вот там машина будет через них проезжать, видите, они склеиваются там и так далее. Но э, для вас важно, что все происходит быстро. То есть вы можете, смотря на эту картинку, ткнуть в нужный вам объект, и система автоматически переключится на ту последовательность, где это происходит. Это любопытно у меня дома, когда ребенок бегает по коридору. И я когда вот эту систему у себя еще там и проверял. Очень прикольно, ты запускаешь плей, и видишь четыре девочки, бегающих по коридору, одинаковых абсолютно. Ну потому что она бегала туда обратно, понимаете, и из разных участков это воспроизводится. Ну, конечно, с четырьмя девочками это не, не работает. Это работает, когда у вас есть э, человек-велосипедист, которого вы должны вот здесь вот найти. И вот вы, вы запускаете эту штуку и. <ган> это в какую же листью? Да это всегда было, ну года два, года уже полтора, наверное. если автомобиль выбрал, то все автомобили вы выбрали. Э, нет, не все автомобили, а будет вот конкретно этот автомобиль. Ну, речь идет такая, вот допустим, у вас есть вход вот этот, да, и вам нужно найти грузовик, который туда заезжает. Вот именно грузовик. Вы заходите в архив, когда вы заходите в архив, ну вот в России есть еще одна прикольная вещь, я вам сейчас покажу, как она работает. Немного забегая вперед, блин, вот. Вы наводите, вот эта шкала времени, видите, 10 часов, 11, 12 часов, 13 часов, это минуты, соответственно. Вы наводите мышкой в архив куда и вы видите сразу, что происходило в это время в архиве. Прямо, пока маленькая привишечка. Вот, этим тоже можно легко пользоваться, чтобы находить нужное вам. Ну, например, вот у вас есть запись. Вот, когда вы заходите в архив, просто, я вот для людей, которые, ну, может быть, не так хорошо, фамильярно знакомы с видеонаблюдением. Вот, заходишь ты в архив. И видишь вот такую красную полосу. Это запись. Вот тут нет записи. Вот в этой дырочке тоже нет записи. Вон там слева тоже нет записи. Вот. А где запись есть, попробуй найти то, что тебе нужно. Да, хорошо, что у трассера вообще есть такая наглядная шкала, где ты можешь... Тут это еще мышка увеличивается, уменьшается. там Тачпадом можно сделать, там, если у тебя мобильное устройство, все. Вот. Оно еще там э, показывает интенсивность движения на картинке. Кстати, это очень полезно. У меня, например, возле моего, вот, например, там, вот сцену домашнюю я показывал коридор. Там очень удобно. Я сразу вижу вот записи, например, э, видео. Если шли к моей двери, то они все красные. Потому что они подходят близко к камере и активности камера много видит. Ну, то есть много изображения как бы, движется. А если они из лифта выходят и идут вот туда к соседям, туда вдаль, записи плеклые это очень просто заходишь в архив и ты наглядно сразу понимаешь как бы ну вот где куда кто ходил вот это тоже такая наша функция то есть это, это интенсивность движения чем больше движения тем краснее полоса чем меньше движения тем он Вот. это уже хорошо вот но когда я вам рассказывал про эту функцию мультисерч это немножко другой эффект то есть это когда вы допустим ну, понимаете, вот эти картиночки, они же хранятся там каждые, допустим, даже каждые 40 секунд. Но все равно за 40 секунд может много чего произойти. И вот вам нужно найти, вы знаете, что примерно в 12 часов у вас заезжал грузовик. Допустим, Мэн. Вот. При этом там ну, много других событий было. Там люди ходили, там, пешеходы, там эти легковые заезжали автомобили. Вот вы открываете этот участок, запускаете режим мультиплей вот мультисерча, и у вас сразу одновременно играет несколько этих самых вы быстрее находите нужный вам фрагмент можно на ускоренном воспроизведении делать но не всем это полезно и это тоже ну, все таки не так хорошо то есть вы можете э, как бы сжать участок видео посмотрев его наглядно и быстро и у вас будет сразу как только вы увидите свой грузовик мен вы кликните в него и вы упадете ровно в то место архива, где он ехал. Дальше вы можете покадривать вперед, назад его там рассматривать, делать с ним что хотите. То есть на кадре можно на объекта человека, который для себя тыкать? Ну, мультиплей же, да, конечно. Ну, я же вам уже сказал, любой объект тыкаешь, он у тебя вот ровно туда идет. Вот. Эта функция базовая, в принципе, у нас называется search, старая уже, очень старая. Наилучшим её иллюстрацией является вот эта штука, понимаете? Эргономика это такая вещь, которая позволяет вам лучше работать с данными. То есть сейчас вот по закону Мура все, компьютерные, все вот эти вот технологии, они шагают сильно вперед. И у вас диски становятся больше, данных записывается больше. Раньше система на 16 камер это было там, ну, там, уже там как-то там серьезно. Сейчас это считается, ну, что система на 100 камер, вот мне люди говорят, а да у нас 100 камер система. Нормально считается уже. И понимаете, и у вас начинается проблема, данных извините, много, и нужно с ними как-то уметь работать. Просто просто так жужжать диском, вот это, хранить эти данные, иногда это бесполезно. Это как в случае, как вот с этим моим домом, я говорю, я пришел, три часа пытались запись запи-ну, Вроде есть, вот они ее просмотреть могут, а скопировать на флешку никак. Ну, потому что полиции надо вот. Хорошо это еще разобразить, как посмотреть. Вот эта штука помогает вам лучше находить данные. Вот у вас есть э -э -э, ситуация: машину зацепили на парковке, стоянка. Вот. Представьте себе. Камень.